Всем привет! С вами Блог Фрилансера. В сегодняшнем видеоуроке я покажу, как называть кнопки в программе Photoshop. Всего будет 3 или 4 видеоурока, начиная с самого простого до более сложного. В этом мы изберем кнопки в стиле Flat. Открываем программу Photoshop. Создаю новый документ. Размеры задам 500 на 500 пикселей. Кнопки будут в стиле минимализм. Убираем инструмент прямоугольник. Цвет выберу желтый. Зажимаем левую клавишу мыши и растягиваем наш прямоугольник. Готово. Чуть-чуть поменьше. -чуть Убираем инструмент текст. И напишем наш текст. Допустим, это будет... Заказать Ctrl-A, уменьшим размеры в данном окне. Также вы можете задать шрифт и его начертание. Выбираем инструмент перемещения и вырванием наш текст относительно прямоугольника. Для этого зажимаем клавишу Ctrl и левой клавишей мыши нажимаем на прямоугольник. Сверху появляется панель. Панель выравнивания. И выровняем его под вертикали и по горизонтали. Готово. Убираем выделение. Вторая кнопка готова. И третья кнопка формой овала. Также выбираем инструмент прямоугольник с искупленными углами. Радиус задаем 60 пикселей. Выбираем цвет заливки. И также растягиваем. Мы получаем овальную кнопку. Немножко переместим ее по центру. Чуть-чуть уменьшим. Нажимаем Ctrl-T. Зажимаем Shift, чтобы уменьшение происходило равномерно. Готово. Напишем. Центрируем наши кнопки. Упс. Немножко не туда. Также к данным кнопкам можно добавить тень. Для этого нажимаем правой клавишей мыши и выбираем параметры наложения. Мой формы. Нажимаем ОК. Готово. До следующих видео уроков. пока.